Я Владимир Малышев, здравствуйте. Сегодняшняя тема не по тому адресу. Все мы в жизни кому-то доставляли неудобства, кому-то причиняли боль, были оскорбления, предательства. Мы часто людям в жизни делаем больно. Я хочу вам сегодня рассказать о том, каким образом мы действуем, когда мы хотим извиниться по тому или иному поводу перед тем или иным человеком. Обратите внимание, когда мы делаем людям больно, мы просим прощения у Бога. Иными словами, грешим на земле, а просим прощения у неба. Делаем больно людям, а просим прощения у Господа. Почему так происходит? Не от того ли, что нам стыдно, не хочется. Не от того ли, что мы непросветленные, не от того ли, что мы малодушные люди. Запомните, если вы причинили боль конкретному человеку, наберитесь смелости, обратитесь к своей совести и обязательно извинитесь конкретно перед этим человеком. Извиняйтесь перед теми, кому вы сделали больно, конкретно перед этими людьми конкретно в этих ситуациях. Вам не поможет то, что вы, не извиняясь перед человеком, быстро побежали в храм, поставили свечу, молча поставили у иконы, попросили у Господа прощения за те злодеяния, которые вы причинили той или иной ситуации людям. Вы обращайтесь не по адресу. Поймите, обидев человека, нужно взывать к нему, к его разуму. Просить прощения нужно только у Него. А Господу вы лучше пойдите тогда, когда вас человек простил, или когда вы хотя бы попытались попросить прощения у человека. И скажите Господу об этом. Похвастайтесь перед Ним, что вас простили, либо пожалуйтесь, что вас не простили. Но зачем вы просите у Господа прощения за то, что причинили человеку вред? Господь не должен слышать ваше нытье. Он должен слышать, Слова любви, слова благодарности, слова счастья и радости. Вы должны хвалиться Господу о том, чего вы достигли. Ничего у Него не просить. Вы сами всего можете в этой жизни достичь. А когда вы кому-то навредили и сделали некую пакость, попытайтесь загладить свою вину конкретно перед этим человеком, но не в церкви, понимаете? Где насорили, там и убирайте. Где нагрешили, там и замаливайте. Церковь – это не то место, где нужно постоянно что-то вымаливать и выпрашивать. В церковь нужно приносить Господу некие жертвенности. В виде цветов, в виде свечей, в виде молитв. Там вы должны радоваться Господу. Там вы должны хвалить Его, говорить слова любви и восхищения. Только в том случае вы будете прощены, когда вы будете молиться искренне и просить у людей по адресу искренне прощения за содеянное. На этом все. Берегите себя, подписывайтесь на канал и оценивайте видео.